Здравствуйте! И вновь с вами Вячеслав Богданов, тренер-практик из компании Мастер Продаж. Напомню, что в прошлом видеоуроке вы узнали и увидели, как увеличить средний чек с помощью очень простой и очень работающей тренировки. Если кто-то успел уже потренировать, выполнить это домашнее задание, обязательно напишите отзыв в комментариях к этому видео. А сейчас мы перейдем к видеоурокам где вы узнаете практический инструмент о том, как еще на этапе тестирования либо интервью выяснить проблемного сотрудника. Этот инструмент поможет сэкономить очень много вашего времени и ваших усилий, которые вы сможете направить на более выживательные дела. Итак, далее я опишу этот инструмент. Мы, руководители, очень часто проводим интервью, набирая свою команду сотрудников, и не всегда можем понять, насколько подходит этот кандидат. На этапе интервью не всегда понятно, ваш ли это кандидат, или ваш ли это человек, или это ваша будущая проблема. Как это распознать? Все очень просто. Спросите его о результатах, достигнутых им ранее. Даже если это студент, который вчера получил диплом, у него могут быть особые результаты. Вопрос звучит так. Какими победами и достижениями из всей твоей жизни ты можешь гордиться. Если он дает ответ и описывает победы в спорте или достижения на бывшей работе, эти результаты вам нужно обязательно проверить. Не полагайтесь только на свою четверку руководителя и сложившееся мнение. Каждый кандидат пытается понравиться. Ну, а если кандидат рассказывает вам, как ему было трудно жить или работать ранее, или как все или все в его окружении виноваты в том, что его жизнь не такая хорошая, тогда не тратьте время и в хорошем расположении духа попрощайтесь с ним. Если вы это не сделаете на этапе интервью, то этот сотрудник станет вашей проблемой. И тогда вы на него потратите больше, чем получите от него прибыли. Еще раз напомню, если кандидат говорит проблемами и жалобами, то с ним надо прощаться. Если он говорит результатами, то результаты надо проверить и быстро принимать на работу. Не идите на поводу вашего сочувствия и не берите с мыслью, а может он станет лучше. На такую уловку уже попало много руководителей, особенно в момент, когда не из кого было выбирать. Вот так можно распознать будущего проблемного сотрудника. И именно с помощью этого простого инструмента вопроса вы сможете сэкономить очень много своего времени и усилий. Теперь для вас домашнее задание. Проведите интервью первому попавшемуся кандидату и задайте ему неожиданно вопрос, какими победами и достижениями вы гордитесь. Запишите все его ответы и узнайте у кандидата контакты людей, которые могут подтвердить эту информацию. Таких людей должно быть 4-5, а то и более, желательно не родственники и не друзья. Обзвоните этих людей и узнайте, достоверны ли эти результаты. Потом напишите о ваших результатах в комментариях под этим видео. Кстати, в следующем видеоуроке вы узнаете и потренируете инструмент, который принесет в жизнь любого руководителя уверенность в завтрашнем дне. Понимание четких и очень простых действий для вывода компаний из проблем с продажами. А также поможет вам планировать прибыль, не полагаясь на удачу или сезон.